Ну, вот щитовидная железа, которая, кстати, часто, да, пациенты первым делом думают, что щитовидкой что-то, бегут к эндокринологу, это не так часто, вы будете замечать, что выпадение волос – первый симптом, по статистике, около 4-5% только людей, они имеют... При выпадении волос проблемы с щитовидной железой и обращение именно к трихологу, как к первому специалисту, потому что все-таки там в основном другая симптоматика еще идет, да, это там усталость, утомляемость, различная попливость, там прочее. Но гипотереоз это также причина, то есть и тиреотоксикоз, но в меньшей степени. Какие такие общие заболевания? Гипотиреоз ну, это что? Это проблема, когда нарушена выработка гормонов щитовидной железы. То есть, да, но это тереотропный гормон достаточно в первой половине дня сдать, чтобы понять. Как бы. То есть ТТГ, вы можете даже самостоятельно, это любая лаборатория сделает, да, чтобы, наверное, ну, так сразу бежать к эндокринологу, вот смысла нет. И -за общих заболевание это все-таки ну, достаточно мало состояний, которые приведут вот к такому единственным симптому выпадения волос. Бывают, например, токсические аллопеции, да, как бы сейчас популярен вот какое-то время назад особенно был анализ волос на микроэлементы и тяжелые металлы, но он показан только на самом деле при подозрении на токсические аллопеции, но даже... Накопление тяжелых металлов, чего так все боятся, да, что может быть интоксикация, это все-таки будут проблемы другие сначала. Это может быть тошнота, рвота, головные боли, слабость, но это никогда не будет первым симптомом выпадения. Выпадение самое раннее начнется через недели-две после того, как начнутся общие симптомы а, по состоянию ухудшения. Но к этому времени пациент уже обычно обращается все-таки хотя бы к терапевту. То есть здесь выпадение такое, как правило, уже поздний симптом, когда это идут общие заболевания. Особенно пациенты боятся, что вдруг какой-то онкологический процесс, но выпадение волос вследствие интоксикации да, или кахексии там, при онкопроцессах, это опять-таки симптом поздний, он не относится к ранним. Поэтому если у вас начали выпадать волосы, пугаться, что у вас какой-то онкопроцесс или рак чего-то не стоит, потому что это ну, невозможно.